30 мая, березняки, химфест, городской праздник, наличие яблок в карамели пратов очень много, Вот штук 5-6 насчитал. Так что популярный бизнес, вот яблоки на каждом шагу. Так, три точки насчитали пока. Вот четвертая точка. Вот пятая точка. Яблоки в Крамели очень популярный продукт. Где? Вот. Шестая, седьмая точки. Рядом с друг с другом стоят. Продукт популярен как вата, как попкорн, как обычные какие-то. Вот другие. Ну еще, я думаю, несколько штук на обратной стороне.